Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Иняжев, и сегодня я вам расскажу, такой проведу первый э, видеоинструктаж по нашему фитнес-марафону. Как он будет работать, что в нем будет вообще. Потому что вопросов очень много, ну и, соответственно, вот сегодня я постараюсь на них, на всех ответить. Вот, расскажу немножечко о тренерском составе, расскажу немножечко о том, э, к чему мы придем, какие у нас будут задания, какие у нас будут скажем так, соревновательные части нашего фитнес-марафона. В общем, обо всем об этом мы с вами сегодня поговорим. Давайте э, ждем немножечко, прям несколько минут, потому что кто-то опаздывает, кто-то, может быть, вовремя приходит. Но всегда вот есть такое понятие, как «пять минут ожидания». Поэтому ждем пять минут, здороваемся все в чате, Вот приветствуем друг друга, пишем, откуда мы, желаем всем солнечной погоды, теплой-теплой, хорошей погоды. Ну и сейчас начнем. Ждем 5 минут и начинаем. А пока давайте откуда вы напишите. Всем привет. Город такой-то, страна такая-то. Все дела. Пятиминутные ожидания. Так, а я сейчас как раз чат посмотрю, что у нас сейчас там. Вижу. Вот. Так. так. Чат. Чат у нас границ. Привет из Липецка. Всем привет из Калининграда. Нижневартовск. Болгария. Башкирия. Прекрасно. Германия. Город Королёв. Подмосковье. Подмосковье рулит. Так. Кривой Рог, Нижний Новгород. Ну, у нас география, как всегда, огромная. <coughs> Народ у нас подтягивается. Я прям вижу, как циферки меняются. Поэтому, еще раз говорю, прям вот пять минуточек ждем и продолжим. Я уже начну вам рассказывать. Вот, Германия, Октябрьский, Воронеж, Украина. Привет, Украина! Архангельск. Хорошо. Очень честно, вот приятно вообще читать, когда ты понимаешь география, насколько она большая и вообще как это здорово, что ты делаешь что-то настолько большое. Так, Саранск, Мордовия, Ярославль, Новокузнецк, Кузнецк, Липецк, Германия, Киев, потрясающий город Киев. Кто не был в Киеве, обязательно там надо быть, особенно он летом классный, а еще поздней весной, просто, просто шикарно. Шаран, Вольск, Новосибирск. Германия, Андрес, привет. Так, ну что ж, хорошо. Народ прибавляется, прямо прибавляется. Это здорово. Значит, друзья мои, кто только присоединился, я вам сегодня расскажу. У нас сегодня будет такая, знаете, видеоинструктаж. Я э, отвечу на многие вопросы, которые поступают. Вот, чтобы информация была, скажем так, вот, четкой, правильной, и вы понимали, что вообще нужно будет делать и как это все будет работать. Хорошо. Хорошо, так, ну вот давайте сейчас еще 9 человечков зайдут, будет у нас хотя бы человек 100, и мы начнем уже. Вот, 94, все, прям остается 96, 100 человек, и мы прям начинаем сразу же. А я пока горло смучу, а то кашель замучил, чтобы вас не раздражать своим кашлем. 99, и все, время закончилось, начинаем значит друзья мои я вам сегодня расскажу хочу рассказать про фитнес- марафон про то как это все будет проходить и э, к чему мы вообще хотим это все делать фитнес марафон это такая знаете наша как бы рекламная кампания нового факультета который у нас будет вот после марафона запущен факультет здоровья правильного питания и фитнеса Соответственно, очень многие педагоги, которые будут в фитнес-марафоне участвовать и учить вас, они в дальнейшем будут вести свои курсы уже прям отдельные на нашем этом факультете. То есть многих педагогов вы на фитнес-марафоне, например, будете видеть там раз в неделю. Но это не означает, что вы в дальнейшем на нашей площадке не увидите. Потому что у нас есть очень, очень, вот прямо это слово я могу много раз повторять – очень именитые, очень известные, очень классные педагоги с потрясающими темами, и, естественно, они будут целые курсы свои вести на нашей платформе. Значит, смотрите, в марафоне будет два основных направления. Первое направление – это будет обучение. То есть также в расписании на сайте Easy Бизи вы будете видеть, что вебинар во столько-то времени фитнес-марафон. И, соответственно, вы будете получать информацию, например, как тренироваться, как питаться, как построить, например, программу тренировок у себя даже дома, чтобы скинуть лишний вес. Вам тренер будет рассказывать подробную пошаговую инструкцию. Каждый урок будет, соответственно, усложняться и усложняться, чтобы вы через 6-5 ну, недель пришли к определенному результату. Это первое. Второй момент, второй момент, мы также хотели сделать, это был такой, знаете, соревновательный момент. То есть у нас в марафоне будут еще и соревнования. Ну, то есть марафон изначально подразумевает, что люди соревнуются друг с другом. Соответственно, как мы это а, хотели сделать? А многие из вас уже заполнили форму, да, заявку на участие в фитнес-марафоне. Вы отправили туда свою почту. И многие мне пишут, так и так, вот не пришло приглашение. Смотрите, я вам сейчас хочу показать, как, во-первых, будет выглядеть а, Google класс И в Google класс я сначала думал, ну, там, участнику, что у нас будет. Вот. А когда я увидел количество заявок, на этот марафон, я, честно, просто первый раз немножечко не рассчитал. То есть Google Class имеет ограниченное, ну, я такой простенький завел, вот, думал, ну, 500 человек хватит, а на самом деле больше людей. И поэтому мне пришлось вот буквально вчера создавать новый, там немножечко посложнее, но он уже на несколько тысяч человек. И поэтому я пришлю еще раз повторно всем участникам приглашение. Если приглашение, например, вам сегодня не поступит, не переживайте. Просто, опять же, добавлять участников, там определенный процесс. И там можно, ну, скажем так, добавлять по 100 человек вот, в определенное количество часов. То есть не волнуйтесь, попадут, скажем так, в этот Google класс все. Что он вам дает? Многие спросят, ну, в конце концов, мы же расписание будем видеть на нашем сайте? Конечно. То есть... Вы поймите, для чего мы создаем вот эту внутреннюю площадку, Google Class так называемый. Мы хотим, чтобы вы ставили себе цели, именно связанные с физическим каким-то улучшением. Ну, например, возьмем мужчину. Вот я прям э, лично хочу тоже в дальнейшем я это тоже сделаю в Google Классе. Это будет такое, как заявление, то есть, например, я за период этого марафона обещаю перед всеми участниками сделать три подхода на отжимание и каждый подход выполнять по 100 раз. То есть 300 раз, вот прям, хоп, небольшой отдых, опять небольшой отдых и опять по 100 раз. И я через 5 недель выполню этот результат. И внутри класса будет таблица, где каждый может написать свое имя или свою команду. Для чего команду? Поэтому, кстати, тоже у меня очень много вопросов задавали. Итак, смотрите, почему мы ввели мини-команды? Представьте себе, например. Вам, э, ну, вы женщина, и вы поставили себе задачу на этот фитнес-марафон сбросить лишний вес. Но согласитесь, когда вы начинаете идти к этой цели, всегда возникают какие-то вот, ну, непредвиденные обстоятельства. Что-то произошло, здесь что-то сделала, и вас начинают искушать. То есть здесь вкусный так какая-то, то еще что-то, еще что-то. А когда вы взяли еще, например, две подруги, и вместе с ними, перед всеми заявили, что сделать это за неделю или там, ну, за, за какой-то период, вот такой-то результат. Получается момент, что вы друг друга начинаете поддерживать. Маленькая команда. Вы созваетесь, например, под скайпу троем и говорите «Так, вот мы посмотрели вебинар, <coughs> и нам после него дали задание. Нам нужно отжаться столько-то и сделать такой комплекс упражнений. Вперед, девчонки, поехали!» И вы команды начинаете друг друга поддерживать. То есть в команде сорваться труднее, чем одному. Вот для чего мы ввели эти команды. Соответственно, в Google классе по приглашению, там прям будет табличка. Вот мы ее сейчас доделываем, все будет очень красиво. Вы регистрируете и пишете название своей команды, и там же будет имена. Будут пять недель. На каждую неделю будет даваться определенное задание. И, соответственно, в конце, ну, неделя прошла, и мы смотрим, какая команда это задание на сколько баллов выполнила. Задания будут легкие, ну, как легкие, они будут разные, я вам так скажу. Будут задания, связанные с онлайном, то есть это фотографии определенные с хэштегом нужно будет в соцсетях выложить, да, это подписаться на наших тренеров. Вот, ну вот в таком роде. Будут задания связаны, например, более сложные, но за них баллов больше. Например, провести какой-то флешмоб в своем городе. Ну, то есть, например, провести массовую зарядку в городе, в центре города, на центральной площади. Опять же, мы дадим полную инструкцию, как это сделать. Это не обязательно выполнять всем, поймите меня. То есть мы это делаем для того, чтобы было интересно и весело участвовать. Кто не хочет и не будет выполнять это задание, ничего страшного, вы как будете смотреть вебинары, будете, я не знаю, применять все эти знания, здорово. Просто марафон и соревнования создаются для тех, кто хочет, вы знаете, участвовать, побеждать, потому что в конце у нас будет приз для победителя, для команды, которая наберет больше всего очков. Я прошу прощения, не могу уже давно выздороветь, поэтому вот чтобы мне не кашлять. Пью горячий чай. Скажите мне, пожалуйста, а понятно ли то, что я рассказал? Вот если есть какие-то вопросы, задавайте, я на них сразу же вам отвечу. Именно по тому, как это все будет проходить. То есть у нас будет образовательная часть, она для всех. Учитесь, дают вам задания, вы их выполняете, смотрите и так далее, и так далее. И второе – это такой соревновательный момент. Там будет много интересного. Там нужно будет, ну, скажем так, чтобы заработать балл, это на азарт, И это именно вот будет такое соревнование, вот момент, скажем так, конкуренции и так далее. Но это будет весело. Но задание будет, еще раз говорю, от интернета до флешмоба. Вот, то есть мы разные задания подготовили, чтобы, опять же, было интересно участвовать. Все понятно. Хорошо. Теперь смотрите. Давайте я вам покажу, как выглядит непосредственно Google Class. И вы поймете, что он тоже очень удобный. Значит, мне сейчас нужно вам показать экран. Вот он, экран. Так. Вот так. Поделиться. Побежал. Итак, Смотрите чем это вот буквально сегодня я новый Google Class создал. Что вы здесь будете видеть? Как это будет работать? Это целая площадка. Она очень удобная. Здесь будет своего рода такая, знаете, наша спортивная, мотивационная среда, где мы будем друг друга поддерживать. У нас будут тренеры. Вот сейчас пока здесь я только один. В другом фитнес-марафоне у меня там уже тренеров много. То есть их отдельно мы приглашаем. И каждый тренер... Будет, например, делать, э, здесь можно создать объявление, например, да, «Внимание, посмотрите, сегодня там то-то, то-то, то-то». Я публикую, и вам всем приходит оповещение, что такое-то объявление прошло, посмотрите и так далее. Второй момент, что очень удобно, я могу здесь размещать задание. Смотрите, <coughing> ну я покажу, но вот здесь уже здесь было одно задание, видите, здесь я разместил задание, и у меня здесь показывается, 44 человека не выполнила, один выполнил. То есть здесь самому тренеру будет видно, как люди справились с тем или иным заданием. Вы также будете видеть все эти задания. Соответственно, тренер сможет и проверить, да, вот здесь прямо есть, видите, не завершенные. И, соответственно, я вижу, кто выполнил, кто не выполнил, по каждому человеку я смогу дать обратную связь. То есть с точки зрения именно работы с людьми, Google Class представляет из себя очень интересный момент. Вот здесь мы будем, знаете, что делать? <coughs> мы здесь хотим создать целую видеотеку с подборкой хороших фильмов, которые мотивируют двигаться дальше. Потому что, ну, честно вам могу сказать, сам проходил эти нюансы, когда скидывал вес, да и сейчас надо скинуть пару лишних килограмм, Наступает такой момент, когда ты начинаешь себя жалеть, когда ты думаешь, да моё уже сколько можно и так далее. И вот иногда хороший фильм, хорошее видео, оно вот придает тебе каких-то новых сил, сил. Соответственно, здесь у нас будет большая подборка хороших, качественных фильмов, которые будут мотивировать двигаться дальше. Это вот вкратце, скажем так, я вам рассказал вкратце рассказал о э, Google-классе, как он работает. Ну, я уверен, что те, кто уже получили приглашение, немножечко посмотрели, и увидите, что, скажем так, это действительно получится такая целая наша среда. Там же будут все таблицы, вы все таблицы сможете, они в облаке находятся, то есть в Google, на Google-диске, они будут доступны всем для редактирования, то есть все отчеты, вы все будете. Опять же, турнирная наша таблица будет видна всем. И те, кто будут принимать участие в соревнованиях, я уверен, вас это сильно заинтересует. Итак, ясно ли по этому нюансу? Есть ли какие-то вопросы? Так... Где можно оставить заявку на получение приглашения? Смотрите, значит, я заявочку скидывал во всех наших соцсетях в Телеграме, то есть в группах в, группах в Телеграме, официал, по-моему, там что-то из гранатой еще или Кипр. Вот. Если хотите, я сейчас посмотрю, и здесь еще дополнительно скину, но ну, если у кого-то нет. Так. Нужно, наверное, да, все-таки скинуть заявок очень много. Это здорово. Ну, на самом деле сейчас лето, да, даже не только лето. Очень сейчас я перехожу, перехожу к следующему а, нюансу, где расскажу о том, о чем мы будем рассказывать, какие у нас направления, какие у нас педагоги будут. Так, значит, ссылочка вот здесь. Вот так, секундочку, держи она, а вот она. Так, Ну давай, открывайся вот это. У -у -у. Так, держите ссылочку, она только у меня единственная будет длинной. Информация у -у -у -у. Так, держите. Это ссылочка на регистрацию, чтобы вам приглашение я в Google Glass отправил. Значит, информация будет для всех одна или по пакетам по ну, от Basic. То есть мы хотим, знаете, я объясню. Смотрите. На сегодняшний день очень много фитнес-марафонов происходит, очень много. Но все фитнес-марафоны рассчитаны на, ну, скажем так, на получение прибыли. Идея дать здоровье людям, она, понимаете, ну, она должна быть идеей. И, соответственно, мы и людей набрали, педагог, педагогов, и сама идея нашего сообщества, мы хотим, чтобы действительно люди получали правильную информацию и становились здоровыми. Конечно, кто хочет более детально или еще что-то получать, у нас все тренеры будут, соответственно, в доступе, и вы всегда можете им написать напрямую, самостоятельно, и уже какие-то там консультации получить. То есть без проблем. Мы хотим, чтобы и тренерам было хорошо, и вы, чтобы получали правильную, проверенную информацию. Вот это очень важно. Так, дальше. Сколько времени в день нужно будет уделять марафону? Паш, ну сколько сможешь, то есть у нас в принципе как мы планируем, у нас каждый день будет ну, какой-то тренер вещать. То есть у нас есть, например, тренеры, на которых ложится основная да, нагрузка, они будут, например, два-три раза в неделю э, вести э, тренировки, то есть они будут рассказывать о том, как составить питание, как составить тренировки индивидуальные. Опять же у нас, смотри, будут тренировки дома и в зале. Потому что, например, кто-то из людей не может ходить в спортзал или фитнес-центр. Это не означает, что он не может заниматься дома. Соответственно, наши тренеры будут рассказывать, как правильно составить себе план тренировок в домашних условиях. Потому что в домашних условиях, поверьте мне, можно очень хорошо привести себя в порядок. И для этого не обязательно какие-то сложные тренажеры. Вот. А второй момент очень важен – это питание. То есть по питанию здесь нужно... Не просто, чтобы вам говорили, ешь вот это или не ешь вот это. То есть задача научить вас самостоятельно понимать принцип, по которому работает правильное питание. То есть правильное питание, у многих, знаете, стереотип, это дорого, это может себе позволить не каждый, это неправильно. Потому что правильное питание, это, знаете, комбинировать. Уметь правильно понимать, так, вот это мне даст, например, белок. Сколько мне нужно белка в день, чтобы не было перебора? Все, то есть принцип очень простой. Элементарно, чтобы сжечь, например, килограмм э, лишнего веса, всего лишь нужно потратить, если мне память не ошибает, по-моему, 3,5 тысячи калорий. Чтобы потратить половиной тысячи калорий, нужно всего лишь создать дефицит. Чтобы каждый день, например, у вас уходило, ну, дефицит потребления калорий был, например, минус 300. То есть не хватало. И тогда организм будет сжигать жиры. А как понять, сколько у вас дефицит? А для этого нужно научиться распределять. Завтрак – столько калорий. Причем считать их, ну, опять же, легко. Например, одно яйцо – 50 калорий. Все, там белки и углеводы. Вы тогда, когда научитесь, вы будете смотреть на это в форме игры. И вам будет легко это все понять. Понимаете? То есть вот в таком формате это все будет происходить. Краткую презентацию фитнес-марафона можно выложить на канале YouTube. Конечно, Андрей, можно выложить. Более того, обязательно под этой краткой презентацией выложите свою ссылочку. И человек, который будет по вашей ссылочке регистрироваться и участвовать в фитнес-марафоне, вы еще и заработаете с ним. То есть у нас открывается целое новое направление. Это целая категория, вот знаете, порт, ну, целая категория людей, которым, например, неинтересна психология, саморазвитие, криптовалюта, но они занимаются фитнесом и правильным питанием. Это ну, очень большая ниша людей. Поэтому туда теперь тоже можно давать эту информацию, приглашать людей уже на фитнес и правильное питание в наш факультет и получать за это вознаграждение. Ну, я вам так могу сказать, смотрите, вот я вам рассказал про диету, я вам рассказал про фитнес-нагрузки, у нас еще будет потрясающий, потрясающий человек, который вас научит, знаете, вот я вам так, мы когда с ней общались, она рассказала, чем она занимается, говорит, что у нас в организме есть сочетание бактерий, ну, там разных бактерий, каких-то там, кто там еще есть, паразитов и так далее. И каждая бактерия, каждый паразит так или иначе влияет на определенное заболевание наше. И если от этой бактерии или паразита избавиться, болезнь лечится. И многие не знают этого. Я у нее, ну, давление, да, например, я спрашивал: спрашиваю, вот скажи мне, я пью таблетки там от давления. Она говорит, пей свекольный сок. Вы знаете, я начал это пить, таблетки забыл, все прекрасно. И она говорит, я этим уже много лет занимаюсь, я знаю, как что рассказать. Многие люди пачками покупают таблетки, которые не работают, потому что таблетки лечат симптомы. Но у нас медицина не лечит первопричину. А можно несколькими травками или там, определенными вещами сделать, у вас просто ну, выйдет тот или иначе, ну, назовем так, паразит-бактерия, и все, у вас причина уничтожится. И такой у нас тоже будет специалист. Потом смотрите еще, что очень важно. Многие, например, девушки, женщины, они, ну, когда набирают какой-то лишний вес, скажем так, сейчас все хотят похудеть, но еще очень важно, многие не умеют себя одевать. То есть, например, если полный человек, ему категорически запрещено носить определенные вещи. Опять же, из-за незнания девушка это надевает, и кажется еще больше. Так вот, у нас будет не дизайнер, забыл, как это называется слово, у нас будет стилист, который тоже проведет несколько uh, уроков и научит девушек да, определять свои сильные и слабые стороны организма, uh, скажем так, скрывать их определенными аксессуарами, то есть прям вот научит, как правильно одеваться, чтобы скрыть, например, там, не знаю, ну, что там, ну, большой, да, или наоборот, когда очень худая девушка, что ей одевать, чтобы казаться красивой то есть советы стилиста тоже будут, потому что а, основная задача нашего марафона – это, в принципе, внести красоту и гармонию именно в человеческое тело, чтобы было внутри, снаружи, ну и, скажем так, красиво. А несколько за... уроков, прям совсем немножечко у нас уроков будет даже по макияжу, как правильно краситься, как сделать себя красивым. Потому что мы все будем худеть, мы все будем стройнеть, ну и, опять же, нужно правильно научиться и одеваться, и краситься. Не знаю, у меня форма работает. Вот здесь вопрос задали по форме. Не знаю, правда, что Попробуйте обновить. Попробуйте обновить. Вот. Значит, смотрите. Вот задают вопрос по Голдису. Да. Голтис тоже подтвердил участие, он тоже будет в нашем фитнес-марафоне участвовать. Сразу вам могу сказать, он будет вести вебинары раз в неделю, то есть всего будет 5 вебинаров, а потом на нашей платформе он будет отдельно вести курсы. Там, конечно, будет уровень доступа определенный, но тем не менее. Голтиса вы тоже в нашем фитнес-марафоне увидите обязательно, потому что те знания, которые дает этот человек, они просто феноменальны. Я не буду про него много говорить, кто хочет про него узнать, пожалуйста, в интернете вбейте, болтится, исцеляющий импульс, и вы все поймете. Но он действительно, к нему приходили люди за 70 лет, проходили его курс и поднимались в горы на Эверест. Ой, на Эльбрус, понимаете, 72-73-летнего. Ну, скажем так, взрослые уже люди. Значит, не надо худеть, надо строить. Я согласен. То есть, в принципе, да, нужно, опять же, из того, что есть, себя можно всегда привести в форму. Смотрите, я сейчас много рассказывал про мужа, но это не означает, что у нас не будут мужчины затронуты. Потому что многие мужчины из-за определенного образа жизни, современного, мы упустили себя. Вот реально упустили. Вот я, например, стараюсь каждое утро начинать с джимами. Не меньше... Там 30-50 раз, 3-5 подходов. Не каждый день это получается, но это дело. Здесь, опять же, у нас будет такой момент, как заявление. То есть я хочу, чтобы мы с вами тоже, мужчины и парни, бросили сами себе вызов. То есть у нас будет определенная таблица, личный результат. Мы туда вносим себя, пишем, что мы перед всеми обязуемся достичь. И будем каждый день писать свои результаты, которые мы выполняем. Опять же, когда мы перед всем сообществом заявим, что вот мы будем так-то, так-то делать, у нас уже не будет, знаете, обратного пути. И если ты заявил, то у нас будет такой, знаете, такое мини-спартанское вот, какая-то, я не знаю, наша, наше сообщество. Вот я хочу себе поставить, еще раз говорю, отжиматься сто раз три подхода. Вот. Ну, как бы сейчас у меня выходит где-то 50-60 раз, но я хочу прямо без остановки 300 раз с минимальными промежутками времени. Это мой вызов, я его хочу перед всеми заявить и сделать. Потому что если я себе обещаю, ну, с собой можно всегда как-то договориться. А когда я это сделаю перед всеми, тут уже сложно будет. Поэтому, парни, на нас тоже очень много чего ложится, и я бы хотел, чтобы мы уже к Турции... Ну, с вами приехали такими, знаете, атлетами. А летом, когда мы с вами встретимся на нашем лагере, да, в лагере чемпионов, чтобы там никому не стыдно было снять маечку. А -а -а. Итак, давайте, друзья мои, в принципе, в принципе, основные моменты я вам рассказал. Теперь у меня вопрос, ну, точнее, точнее, жду от вас вопросов, да. Конечно, при правильном питании можно потерять очень много. Ну, я вам так скажу, все зависит от веса, то есть все зависит от избытка вашего веса. Если, например, ваш избыточный вес более 30 килограмм, первые 10 килограмм улетают очень быстро. А вот каждый следующий килограмм дается уже сбой. Да? Ну, это как бы наш функционал. Но тут ключевой момент, мы что хотим, чтобы вы настроились на это. Чтобы это было не разово, а чтобы это стало образом нашей жизни. Это важно, потому что, скажем так, ну, у нас очень много информации, связанной с интеллектом, с психологией, с развитием и так далее, с заработком денег и так далее. Но очень важно заботиться еще о своем теле. Да, понимаете, то есть мы прокачиваем свою голову, но если голова находится на слабом теле, больном, то это тоже неверно. Поэтому мы будем делать, знаете, такую гармоничную личность где будут одни Аполлоны, девушки с шикарными фигурами, все умные и все умеют зарабатывать деньги. По-моему, знаете, утопическое, классное а, такое общество. Но к нему и будем стремиться. Почему бы нет. Итак, есть ли вопросы? Давайте. Вот потому, что я рассказал, как это все будет работать, что вам еще непонятно? Расписание мы тоже в ближайшее время все туда выложим. Повторюсь, если кому-то не пришло приглашение в Google Class, не переживайте, оно по-любому придет. Просто я в день могу добавлять 100 человек. Мне надо вас вот всех добавить, не волнуйтесь. Итак, вопросы. Старт проекта уже прям вот с понедельника мы стартуем, уже прям будет в расписании, первые педагоги, и прям вот вся следующая неделя будет прям утыкана, скажем так, нашими вебинарами. А, команды будут... А, смотрите, уже это три раза вопроса. Вот, смотрите, я вам сказал, для чего нужна команда. Вы сами решаете, как вам удобнее. Например, я живу там в Подмосковье, кто-то живет в Краснодаре, это мой друг. Ну, мы по скайпу уже с ним тоже можем увидеться, правильно? Мы одна команда, мы заявили цель, мы хотим участвовать. Просто когда будет флешмоб, когда будет задание, связанное конкретно с городом, вам придется кому-то, ну, либо вдвоем делать, каждому в своем городе, либо кого-то вы назначаете главным, помогаете ему, а он все организует. То есть тут очень много таких нюансов, но опять же это добавляет интереса. Поэтому, в принципе, Нету какой-то привязанности к территориальному, там, я не знаю, наличию людей. И еще какие-то вопросы. Давайте любые вопросы, чтобы всем сразу стало все понятно. А вот смотрите, краткое описание марафона будет. Вы только что от меня получили описание. Мы же сообщество, правильно? Возьмите, сделайте краткое описание марафона. Ну что, нет вопросов больше, что ли? В принципе, если вопросов нет, я рассказал, как бы вот это такой у нас первый инструктаж был. Вот. Ждем с нетерпением. Ну что, если всем все понятно, тогда, друзья мои, готовимся. Вот как раз до понедельника я всех в этот Google класс заведу. А, нужны уроки игры на барабанах. Да легко вообще. Вот. Про... Кстати, это, ну, я не буду сейчас пока говорить. Вот сейчас фитнес-марафон запустим, и в ближайшее время я буду готовить первый онлайн-концерт для нашего сообщества. Это тоже будет круто. Пользуясь случаем, пока здесь очень много народу, я хочу на вас со всех пожаловаться. Друзья мои, пожалуйста, мне нужны вопросы для видеоответов. Нужны ваши вопросы. Ну, мне сложно придумать, что вы хотите услышать. Поэтому я вас очень прошу. Под комментариями или пишите мне в личку. Прям не знаю, вот в соцсетях найдите меня. Сергей Няшев, я вам один такой. Пишите и присылайте мне свои вопросы, чтобы я для вас же записывал видеоответы. Большая просьба ко всем. <coughs> да. да, до понедельника можно еще приглашать друзей. А, значит, лагерь будет не в Крыму. Мы сообщим все по лагерю. Сейчас идет активная работа по его подготовке. Все скажу. Рекламный ролик для приглашения людей. Это не вопрос, я так понял, это восклицательные знаки. Ну, здорово. Ну что ж, если вопросы конкретно по фитнес-марафону у вас больше нет, тогда увидимся с вами уже на просторах интернета, на вебинарах, на многих других мероприятиях, которые впереди нас ждут. До новых вам встреч, будьте здоровы, будьте красивы, следите за, тобой, за собой и участвуйте в нашем фитнес-марафоне. До новых встреч! Пока-пока, друзья мои.